Приходит жена домой, заходит на кухню, выкладывает на стол пиво, раки в облу и говорит мужу: "Дорогой, а что ты в футбол не смотришь? Может тебе что-нибудь вкусненькое сварить?" Муж так смотрит: "Сильно, жена, да не очень. Фара, бампер и капот." Всем приветики! Не забывайте подписывайтесь на мой Рутуб и Телеграм-канал. Ссылочка есть в описании под видео. Всем пока-пока!